Всем привет! Меня зовут Павел Косенко. Сегодня я расскажу вам о том, что такое цвет и покажу, как ваши глаза вас обманывают. Это вступительная часть из моей большой трехчасовой лекции, которая называется «Как научиться видеть цвет». Прежде чем дать определение цвета, я хочу привести поэтическое высказывание Ричарда Лэнгтона Грегори, автора книги «Глаз и мозг». Пока не возникла жизнь, все было безмолвно, хотя горы рушились. Представьте себе землетрясение в горах. Земля сотрясаются, летают огромные валуны, камни бьются друг об друга. Но при этом стоит полная тишина. И только когда в этом месте появляется живое существо, возникает звук. Потому что звук – это ощущение в голове человека или, допустим, животного которое возникает при воздействии на его слуховой аппарат волн механических колебаний. Пока нет живого существа, нет и понятия звука. Аналогичным образом обстоят дела с цветом. Пока нет живого существа, понятия цвета не существует, хотя существуют природные явления, которые способны это ощущение породить. Итак, даю определение цвета. Цвет – это ощущение, которая возникает в голове человека под воздействием на его зрительный аппарат электромагнитного излучения с длиной волны так называемого видимого спектра. Важно понимать, что эти ощущения могут возникать и по другим причинам. Более того, человек способен испытывать цветовые ощущения с полностью закрытыми глазами, например, во сне, при галлюцинациях, из-за болезненных ощущений, мысленных ассоциаций и так далее. То есть, связь между тем, что мы видим и как мы это воспринимаем, достаточно зыбкая. Конечно, она есть, но совсем не настолько однозначно и надежно, как это принято считать. Давайте я вам наглядно продемонстрирую, как ваши глаза вас обманывают. Начнем с простого геометрического теста. Под каким углом горизонтали расположены эти голубые полосы? Вам кажется, что под разными, зигзагообразно. На самом деле нет. Все полосы строго параллельны. Чтобы в этом убедиться, достаточно добавить на рисунок горизонтальные линии. Еще один геометрический тест. Сколько черных точек вы здесь видите? Одновременно не более четырех. В редких случаях шести. На самом же деле их здесь двенадцать. Но вы не можете видеть их все сразу, потому что в глазах человека существуют так называемые слепые зоны. Переходим к цвету. Какого цвета круги вы здесь видите? Правильно, разного. Розовые, зеленые, желтые, иногда бледно-голубые. На самом деле все круги здесь одинакового светло-розового цвета. Если мы измерим значение цвета кругов с помощью пипетки в Photoshop, то увидим одинаковые цифры. То есть физически на ваши глаза с разных частей экрана воздействует одна и та же длина волны. Но при этом вы видите разные цвета, потому что восприятие цвета зависит от окружения, в котором он находится. Эта иллюзия называется иллюзией Манкера Уайта. Следующий тест покажет, как ваш глаз может ошибаться в оценке яркостей. Какого цвета квадраты А и Б на этой доске? Вы четко видите, что А темно-серого цвета, а Б светло-серого. Но на самом деле эти квадраты абсолютно одинаковые. Чтобы это увидеть, их достаточно соединить одной общей плашкой. Еще один похожий тест, но на этот раз цветной. Какого цвета эти квадраты? Я абсолютно уверен в том, что вы воспринимаете нижний как желтый, а верхний как коричневый. На самом деле эти квадраты одинакового цвета. Для того, чтобы это увидеть, я выделю один из них и передвину к другому, а затем передвину обратно. Как видите, ваши глаза нередко вас обманывают, поэтому доверять им можно весьма и весьма условно, а такого понятия как «честный цвет» не существует вовсе. Ну и последний тест. На своих лекциях я называю его контрольным выстрелом в голову. Сейчас вы окончательно убедитесь в том, что ваша зрительная система способна видеть то, чего вообще не существует. Итак, перед нами черно-белая фотография. В процессе этого теста я покажу вам три слайда. Первый – это черно-белая фотография, она уже перед вами. Второй слайд будет содержать некую цветовую абстракцию, это будут размазанные по экрану цветные пятна. И третий слайд будет снова той же самой черно-белой фотографией. Итак, первый и последний слайд одна и та же черно-белая фотография, а между ними будет показана цветовая абракадабра, на которую мы с вами будем смотреть 10 секунд. Для того, чтобы тест получился максимально наглядным, нужно выбрать на изображении точку и смотреть на нее неподвижно. Пусть это будет, например, правый глаз портретируемого. Для вашего удобства я отметил эту точку красным цветом. Итак, готовы? Сейчас появится цветовая абстракция и пойдет обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Внимание, я переключаю обратно на черно-белую фотографию. Что вы видите? Правильно, в течение нескольких секунд вы наблюдали полноценное цветное изображение, в то время как смотрели на черно-белое. У разных людей это длится разное время, как правило от 1 до 5 секунд. Связан этот эффект с тем, что на сетчатке нашего глаза остается остаточный след, на обнуление которого требуется некоторое время. Причем этот след имеет инверсивные цвета, то есть вместо красного – зеленый, вместо синего – желтый и так далее. Чем дольше подвергалась сетчатка воздействию, тем дольше сохраняется этот след. В нашем тесте я показывал вам инвертированные цвета исходной цветной фотографии, которые перевернулись на сетчатке в нормальные и наложились на черно-белое изображение. В итоге целых несколько секунд вы испытывали полноценные цветовые ощущения, глядя на абсолютно черно-белое изображение. Из всего этого можно сделать простой и очень важный вывод – Работая с цветом, будь то фотография, живопись или кино, мы не можем ориентироваться на такие критерии, как честный цвет, цвет как в жизни и им подобные. То, что мы видим, точнее воспринимаем, это некая условность в нашей голове. Мы имеем дело не с длинными волн, а с ощущениями, которые возникают под воздействием этих волн или даже вообще без них. Соответственно, и работать цветовому художнику, фотографу или колористу имеет смысл не со спектрофотометром или гистограммой, а именно с ощущениями. И здесь у нас возникают совершенно иные критерии по работе с цветом а именно вариативность цвета, гармония цвета и цветовая выразительность. За этими понятиями кроются несколько больших тем, которые я, возможно, постараюсь раскрыть в следующих видео. Спасибо за внимание. Надеюсь, эта лекция была полезна или как минимум любопытна. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч!